Итак, я приветствую вас на канале компании «Апельсин». Мы строим загородные дома, загородные дома мы строим уже почти 16 лет, даже больше. Если считать конкретно строительную практику в загородных домах, то это чуть больше 16 лет. Если считать практику с момента изучения, с момента начала изучения загородного дома, то получается уже аж целых 19 будет в этом году. Потому как, когда я начал работать именно на загородном строительстве, через какое-то время я вспомнил, оказывается, темой моей дипломной работы было строительство индивидуального дома на две семьи. Так что можно сказать, что конкретно я занимаюсь загородным строительством, начиная с обучения высшим строительным учебным заведении. Итак, мы двигаемся на объект Запорожская на этом направлении сейчас мы строим довольно интересные объекты, не очень большие, не очень масштабные, но довольно интересные, потому что мы строим не то чтобы дома, мы строим вспомогательные хозпостройки. Правда, размер этих хозпостроек, скажем так, не совсем подходит под название «хозпостройки», у нас здание состоит из двух частей. Первая часть – это гараж с навесом, с котельной, с подсобным помещением. И вторая часть – непосредственно баня. Сегодня мы посмотрим на то, чего мы там достигли за это время. И постараемся рассказать более подробно и показать, как и что мы там строим. Итак, мы вас приветствуем на канале «Апельсин». Сегодня мы производим сдачу банно-гаражного комплекса в СНТ Запорожская. Как вы видите, это непростая интересная постройка. На этой постройке мы скомбинировали э, несколько видов материалов. Это газобетонные стены гаража и деревянные стены бани. Поскольку по сложившимся стереотипам и традициям баня всегда должна быть деревянной, в данном конкретном проекте мы использовали сухой профилированный брус, как вы уже видели на нашем канале. Поскольку каменные материалы и деревянные материалы они ведут свою жизнь по-разному, Здесь нам пришлось применить в том числе и монолитные конструкции, а именно крыша всей постройки у нас единая. Эта крыша стоит, от одной части опирается на газобетонную постройку, и другой своей части опирается на монолитные колонны. Вы это можете увидеть на обзоре. Таким образом получается, что при усадке бруса кровли никаким образом не контактируют с самой постройкой бруса банного комплекса. И это исключает варианты просадки, появления щелей. На данном этапе мы закончили возведение стен, возведение крыши. Фундамент, в том числе, нами был выполнен в рамках первого этапа работ. Следующий этап работ – это выполнение в первую очередь обработки стен. Но эта обработка должна, естественно, произвести в положительную температуру. Как только температура станет положительной, эти работы также будут выполнены. Данный гаражный комплекс, помимо всего того, что в нем есть гараж, Навес для машин, есть помещение для инвентаря, есть непосредственно сама баня. Баня состоит из парилки душевой и кладовки, и комнаты отдыха. Помимо этого, по центру всего этого строения еще находится зона барбекю. Здесь будет установлен камин и мандальная зона. Материал отделки колон и газобетона, в определена клинкерная плитка, либо какой-то искусственный камин. На этом обзор бана горожного комплекса первого этапа его строительства окончен. Прощайтесь с компанией а также не забывайте подписываться на наш канал, для того, чтобы знать о том, как и какие вопросы можно решить в процессе загородного строительства. И не забывайте подписываться на наш канал, кнопочка вот тут, потому что мы будем давать информацию интересную, полезную и, может быть, развивающую, может быть, даже немного развлекательную. Загородное строительство, как и строительство в целом, процесс очень обширный, широкий, комплексный, поэтому не забываем подписываться на наш канал, и тогда вы будете в курсе всех интересных вопросов в сфере загородного строительства.